Тишина, никто не ходит Перед перебором никто не ходит Камера готова Камера! Тише! Есть! Начали! А то было био вс ⁇ план уже в когда? Я тебя борыл, народ, буланыл, речь, булак. Если вы там кто-то. Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Это не будет. Все, даже я надо Все, сдのSC reports estさん, мне теперь устали Ага, в Ангаре надо работать уже. Глубинный кадр. Или в шагу думал он там. Хотя бы он... Хотя бы он Репетируем! Внимание, приготовили все! Не любим. Не любим, а не львов, Молодец, Игорь Михайлович. Важно, не отсюда отсюда, реплику надо дать. Хорошо, Пока не надо, все ребята. Камера? Есть? Начали? Равняй! Игорь Игоревич, равнясь! Равняй, смирно. Дальше, пошел по тексту. Шаг вперед. Все, все вот, все вышли. Слушай, последняя реплика. Здесь война, понимаете? Война! Вы появляетесь. Что это Тут Сто человек. Там ты Вместе идти к нам, в нашу сторону. Как понял? По в арбуду стать. Так, кто майор? Пошла вот же есть. кому-то можно вот эти... Валенки? Можно часть валенки. две карамельки. По три Поделить. Поделить. Поделить. Поделить. Прямо Саджи! Приехал, Саджи! Приехал, Саджи! Приехал, Саджи! Приехал, Саджи! Приехал, Саджи! Гири, Саджи! Приехал, Саджи! Приехал, Саджи! Чертвите! Я хороший, да! да! Вот, да! Вот, все, ложимся, ложимся, не вставайте Федот, начали! Давай! Вот тут, наверное, проволоки надо у -у -у. Диму в машине проводят. А, ты у попал. А, ты не А, ты не попал. А, ты Ложи же по, еще, по идее это. Вот так как-то. Ой-ой, как Ой, как страшно. Я не буду Выстрел! Сильнее упасть. Надо. Начали? Падай! все снято Распрямиться. все каньян человек а уже когда будешь гореть? Бумажек, все. Идет она пока не потерял да? Ищу варву, быстрее.